Итак, давайте попробуем сейчас ответить на вопрос, когда нужно входить э, в борьбу или делать бросок. Когда? Рассматриваем три ситуации. Первая ситуация. Вот э, я, противник своего партнера, я вот стою на месте, не, не двигаюсь. Итак, э, мой партнер э, пробует делать э, бросок. Выходи да. дальше. Есть. есть. Ну, относительно легко ему это было сделать. Или же, вот мой партнер стоит, я пробую тоже входить. Вот я себе сделал бросочек. То есть, тоже относительно нормально, удобно. Сейчас попробуем один ударник, атакует руки-ноги, партнер стоит на месте. Что из этого получится? <р handles> то есть, если партнер стоит на месте, то по большому счету бросок уже можно не делать, потому что и так, довольно-таки, ощутимые удары проходят в него. Но сейчас еще сделаем броском. Вторая ситуация. Тренинг показывает своим спортсменам. Там. Делаем атаку. Так, рука, нога в борьбу, например, да? или там, нога, рука, ход борьбу. Если я буду отходить назад, вот, я иду назад, и он пробует сделать э, тоже свой э, проход, э, проход в ноги, давай, я отходу назад, то есть ему очень трудно делать, очень трудно, но практически... И сейчас то же самое. Я пробую делать свой бросок. Он отходит назад. Да. Он отходит назад, отходит. Да. А я пробую. То есть мне практически тоже нереально сделать этот бросок. Сейчас мой партнер пробует защищаться дистанцией, убегать. А я пробую атакой, потом какой-то бросок. Видно, что когда на ударную технику партнер уходит, то очень тяжело догнать, бросить. Третья ситуация, это уже я двигаюсь на партнера. Он может стоять или двигаться на меня, это не важно. Итак, начинаем. Да, раз. О, сейчас самый легкий вариант, это когда... Я двигаюсь на партнера. Или же он двигается на меня. На Раз. Вот, то есть тоже. Итак, из трех вариантов. Первый вариант на месте. Второй вариант я ухожу. И третий вариант я иду на партнера. Самый легкий это когда... Партнер идет на меня, я, ему, я его бросаю. Немножко чуть-чуть труднее, когда он стоит на месте. Но тоже относительно хороший. И самый тяжелый, когда он уходит. Ну, практически нереально. Я делаю атаку. Руки, ноги. Задача партнера моего сделать выход и вход. Или рукой, или ногой. Когда он делает вход, я уже могу тогда делать бросок. Он делает вход только ударный. Сейчас рассмотрим дальше. Итак, есть тоже у нас три дистанции. Дистанция ноги, дистанция э, руки средняя и уже непосредственно контакт, э, самый ближний, ближний контакт, да, вот самая маленькая дистанция борцовская. Самая сложная дистанция, это дистанция руки. Почему? Потому что вот на этом маленьком промежутке я должен удержать своего партнера. Если он немножечко отойдет дальше, все, я уже не достаю, это уже не дистанция. Или же он немножко подошел, все, уже тоже дистанция не работает. Соответственно, вот это маленькое мгновение, вот это, чувствовать вот эту дистанцию, расстояние между ну, двумя спортсменами, его чувствовать и убежать очень сложно. Потому что чуть-чуть ко мне уже не работает дистанция. Чуть от меня тоже уже не работает. Самая сложное дистанция рук. Следующая дистанция если дистанция ноги, она легкая, потому что я здесь двигаюсь, он меня пробует, а такой, отец, я отошел, ударил, убежал, ударил, убежал, то есть опасности такой как бы нет. И же уже вошел в борьбу, тоже самая близкая дистанция, тут просто боремся, то есть здесь больше времени есть подумать, что-то по, э -э, позащищаться, как бы подумать, есть более умение, можно спокойно себя чувствовать. И на дистанции ног тоже более-менее, ты можешь когда успевает думать. Но на дистанции рук здесь не успевает. Здесь только на обмене ударов это просто рефлекс и счастье, кто кого попадет. Ну и, естественно, уровень подготовки. А теперь рассматриваем ситуацию с льда. Как тренера, некоторые спортсмены пробуют отрабатывать? Удар ногой, рукой и потом пробует бросать. Мой партнер он будет или уходить назад, ну, например, у меня мой партнер сейчас такой, да. Если, если я бежу дистанцию, я ухожу. Если он начинает с дистанции рук, я бежу. Если летит нога, я еще дальше ухожу. И средняя, дальняя дистанция, а потом ближнюю, это надо пройти очень большое расстояние. Не, вообще нереально. Не Рука, нога, а потом лететь в клинч, ну, в бросок, может только нарваться. Не работает ситуация. Начинает с ноги. Большая дистанция, длинная, потом сближается с руками. Я тоже ухожу. И отсюда, если он будет идти в клинч, бойцу, мне легко будет ну, или защищаться, или его атаковать. Мне вариант, если при условии, если я отхожу. А такое довольно часто бывает. Но почему, когда смотришь чемпионат мира, то видно, что спортсмен атакует ногой, рукой, а потом делает бросок. А потому что. Смотрите, партнер меня откроет ногой медленно, раз, я ушел. И когда летит рука, другой партнер делает вход на, на руки. То есть, э, атака ногой, я делаю выход, и потом с руки влетаю. И вот этот момент, когда я влетаю, ты уже можешь войти в борьбу. Вот тогда получается, что нога, рука, и ты будешь ходить, и тут уже кто-то его бросит. Или я ему, или он меня. То есть, но обязательно здесь идет момент такой, что я раз, два, он входит, да, и я уже тогда бросаю. То есть он не просто убегает, он выход, вход. И вот как раз на сближение идет бросок. Теперь ответим на вопрос, как нужно ходить. Итак, если э, бывает такое, там двигается папер, да, там удар ногой. Естественно, что можно и на первый удар ногой. Бьешь мне ногой, да, делать ловушечку и какой-то бросок там. Или пропустил, поделал там, или бросил э, ловушки. Тема ловушек у нас есть в видео. В описании я тоже э, сброшу ссылочку на это видео. Это что касается вход на ноги. Что касается вход на руки. Здесь, естественно, очень хорошо надо владеть э, техникой уклона на руку. Это тоже видео я поставлю в описании. И к этому, если, например, смешанное единоборство, то обязательно я советую овладеть техникой Т-шки. это как бы буква Т. Вот в таком положении. Это, это да, летят, летит рука. Я делаю нырочек, вход в ноги. Но обязательно здесь как бы перекрывались, чтобы не пропустить с ноги. Здесь я да, как бы цеплюсь в бедро. Да. Потом уже идут подклад, а, захват и бросок. Это тоже я укажу в, э, в описании видео. Вы посмотрите, как нужно входить. Ну а сейчас несколько упражнений, потому как это все можно отрабатывать. Итак, э, в этом упражнении задача моего партнера как можно больше настучать мне, набрасывать ударов. И, ну, э, конечно, не надо сильно бить, но главное быстро, точно, как бы набрать максимальное количество баллов своими ударами. Моя задача минимально пропустить, то есть быть далеко или же быстро ходить. Чтобы хорошо получалось ходить на его движение. Мне надо его как бы вытягивать, вытягивать, провоцировать, где-то открывать, а потом резко ходить. Ходить, естественно, с хорошей защитой. Если в предыдущем упражнении у нас борец вытягивал, втягивал на себя, провоцировал на себя атаку, чтобы сделать свое контрдействие, то в этом упражнении уже ударник пробует, пробует спровоцировать вход борца, чтобы его встретить. Э, какая моя задача? Моя задача сейчас как бы набрать максимальное количество баллов. Ударил, да, там, ударил, ударил, убежал. Да, вот. Дернул, вышел, пошел. Атака, выход, вход. Его задача минимум пропустить, ну и естественно войти. Например, можно рассчитать так, что у меня один удар, это один балл, у него вход, это ну, два или три балла. И таким образом э, уравнять наши ну, как бы силы. Да, вот Итак, маленькое резюме. Чтобы удачно и эффективно пользоваться борцовской техникой в ударке в виде сайт-шоу, Здесь очень важно, первое, овладеть хорошим техникой углонов, нырков. У нас есть видео обучающее. Второе, овладеть хорошей техникой тэшки, вход тоже. Вход в клинч с защитой против удара ноги. Следующий, третий урок, это Хорошие ловушки ногами овладеть, чтобы можно было эффективно ловить и бросать ноги. Следующий вариант. Обманчивое действие как раз в перемещении выдергивает. То есть атака, пауза, такая обманчивая атака, выход, когда он входит и уже добиваем. Или же тоже отработать технику бильярдные шарики, техника перемещения. То есть атакуешь на него с смещением сразу же в сторону чтобы борец обычно ходит по прямой и ты тоже делаешь атаку смещаясь одновременно и ему очень трудно он проваливается как правило. вот это отработав вы очень хорошо овладеете техникой ударной и борцовской в виде спорта сэншоу и сможете эффективно пользоваться против, работать против борца или же против хорошего ударника